Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар Сейчас мы находимся с вами в поселке Российском На улице Тепличной Поселок Российский достаточно большой И улица Тепличная Ограничит с улицей 1 мая Тут недалеко а здесь опять же Как и во всех таких районах улицы Московской Микрорайона РИП В основном подразумевалась застройка Для индивидуального жилищного строения Для коттеджев и для таунхаусов, вот они есть здесь, тоже присутствуют, земельный участок 8 соток продается, но начали возводить многоквартирные дома, трехэтажные, частные застройщики на своих участках, делать мансардные этажи, стали произ... потом возводить пятиэтажные дома на этих участках, утверждают, что здесь есть канализация, но я точно голословно сказать не могу. Если здесь на самом деле канализация, может быть, в некоторых домах она и существует. Потому что дома возводятся до 9 этажей. Мне было бы очень странно, где-нибудь ну, как бы все писали как, или как бы куда бы уходила вода. Септик бы не справился. Вот. Но на этой улице можно купить очень дешевое жилье. Есть квартиры от 500 тысяч рублей. Это студии. Да? Однокомнатную можно купить за 850. Двухкомнатную за 1 миллион, миллион 300. Вот. Но это... Именно район улицы Тепличной. Довольно далеко. Вот такая вот она улица. Не очень хорошо сделана дорога. Хотя местами есть участки с асфальтом. Вот. И сеть электрическая. Довольно сильно под напряжение. Потому что как бы, людей много заселяется. Строятся дома высотные. В поселке Российском район улицы Радной Славы. Вот она Радная Слава. Вот такие вот здесь дороги. В домах в основном септики, канализации нету, электрическая сеть довольно напряженная, много-много подстанций, много-много проводов. Тот же Шанхай. Здесь очень недорогие квартиры в городе Краснодар. Это прикубанский район города. Как я уже говорил, есть и квартиры, и таунхаус, а таунхаус от миллиона 800 тысяч рублей за таунхаус. Некоторые застройщики уже очень давно возвели квартиры и продали их, да, и огородили свою территорию. Дома такие даже очень симпатичные на самом деле. Но вот эта дорога, которую, я думаю, не очень скоро сделают, она еще будет очень долго находиться в таком состоянии когда здесь дождь здесь очень и очень сложно проехать на машине поселок российский достаточно большой в нем строятся э, и такие коттеджные поселки как Вилла Росс, э, альпийская деревня здесь вот ссылки можете посмотреть что из себя представляют также здесь ведет застройку компания АСК, он белые домики это ЖК Прованс, потом дальше ЖК Британия компания строит, ну небольшие Трехэтажные, домики очень красивые, территорию облагороженную делают, все красиво. Можете как бы посмотреть, что из себя представлять. Поселок российский, сам по себе он очень большой. И вот это вот поле, это тоже как бы, и все это входит в прикубанский округ города Краснодара. Здесь тоже скоро все застроят, здесь проходит газ, он здесь есть. В основном, конечно, здесь будет малоэтажная застройка, потому что больших застройщиков с большими домами не запускают. Здесь строят только коттеджные поселки. Сейчас город за этим очень активно следит, чтобы не было никаких незаконных строений. И строят вот такое малоэтажное строение в три этажа. Многоквартирные дома. В основном это коттеджи, дачные участки. Но все это... Парикубанский округ города Краснодара. Вон там вот видно альпийская деревня.